Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Вор в законе Бадри Когошвили по кличке Бадри Кутаиский сделал выпад в адрес одного из ближайших соратников, убитого Надира Салифова по прозвищу Гуля. Силовики перехватили так называемый воровской прогон Бадри. Снимок документа ура.ру предоставил источник в правоохранительных органах. В Бадри пишет об Армане Джумагильдееве по кличке Арман Дикий. Арман известен тем, что контролирует всю контрабанду через границу со стороны Казахстана через Урал. В воровской семье нет такого человека Арман Дикий, он никто и звать его никак. Прикрываясь воровским, более способного смутьяна и интригана наш мир не видел, пишет Бадри Кутаиский. Прославился Арман тем, что на встрече у Салифова в 2019 году избил вора в законе Гурама Чихайладзе по кличке Квежевич, который грубо отозвался о гуле. Ситуация усугублялась тем, что у Армана нет воровского титула, и потому он не имел права поднимать руку на вора. Стоящий за Квежевичем глава воровского мира России Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой оказался бессилен. На сходке, посвященной инциденту, 20 крупнейших воров России не признали поступа Кармана достаточным для осуждения. Больше всех поддержал вор Мираб Пипия по кличке Мираб Сухумский. Он назвал инцидент провокацией, созданной Шакро. Мираб заявил, что ему надоели эти игры Шакро, когда он стравливает одних с другими. Напомнил, что и сам Шакро когда-то был в подобной ситуации, когда в его присутствии, фраера, избили вора Губли по кличке Дука. Ранее Ура.ру писала, что Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Алва Данр Эксклусив, отель спа своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Заказчик пообещал Зейналову пообещал 5 миллионов долларов за убийство Гули. После расправы хан пытался скрыться на машине своего сообщника, 26-летнего Амира Гамиджи, но оба были задержаны полицией. Сотрудники полиции установили, что сам Гули находился в Турции нелегально, так как еще в 2018 году был депортирован из страны.